И снова, друзья, здравствуйте. Как я обещал, выйдет очередное видео э, по казино. Обзор, в принципе, играть мы там не будем, но немножко раскроем, что вообще там есть, потому что, ну, захожу я бывает в интернет, как и многие другие, захожу смотреть разные видеоролики, и бывает, что вижу люди, которые любят вот всякие вот эти слот аппараты, рулетку, джек а у нас здесь все в одном флаконе. Вы заходите. Под ссылкой под этим видео скачиваете PokerStars. А, вот у меня, в принципе, есть здесь PokerStars Sochi. Вот, в принципе, под этим видео я попробую скачать, потому что мне как-то написали, что вот а, вот таким образом скачивается. У меня вот PokerStars есть, в принципе, куда я захожу. А вы, наверное, скачаете PokerStars Sochi. Давайте сейчас... Так, попробуем. Я закрою. Сейчас открою PokerStars Sochi, что у вас будет зайдем ли мы здесь тоже в казино это в россии как я помню что что-то там запрещалось посмотрим будет ли у нас заход в состоянии сети так сейчас минуточку так друзья все у нас получилось нормально то есть вы заходите как я сказал по ссылке под этим видео скачиваете, там находите PokerStars, в принципе, там много будет покер разных румов, но я в другие не играю, только в Poker Stars. И скачивайте. Как я сказал, мне как написали, что там PokerStars сочи а, Вот я вот продемонстрировал, что тоже скачал установщик PokerStar сочи Все работает. Единственное, после того, как вы ввели э, свой ник и пароль с вами э, вот такой вот пользоваться. Использование программы обеспечения Такое вот соглашение. Подписывается так вот. но ну, в принципе, здесь ничего такого особенного нет. Просто ставите галочки, как я делаю это, и нажимаете принять. Так, вот у вас здесь сразу пошли разные новости. Ну, можем пока закрыть, потом сами все это почитаете, что здесь вообще будет. Ну, так, если мы нажмем да, все у нас нормально будет. Комменты на наш всем царевшей драйве идет к возможности из движка Аврора Но это у кого сильный компьютер, то можете обновить У меня немножечко слабый компьютер Поэтому движок Аврора у меня он просто не тянул И, и шло такое вот торможение Не было сети, не было связи Поэтому больше не показывать это сообщение Нажимаем ОК И теперь что мы делаем Теперь заходим в настройки Uh, у кого может быть английский язык, опять же, говорю, заходите в язык, ставите здесь, вот убираете русский. Uh, здесь такой большой выбор языков. Ставите русский и нажимаете применить изменения OK. И потом заходите в лобби. В лобби внешний вид, в лобби открывайте. Так. А, Что здесь казино? Так, так, так. Что-то, что-то, так, может быть, не то. Внешний вид стола, темы это не то. Так, я не понял, а почему нету казино, друзья? Сейчас все решим. Так, так, так, отображать, показывать. Э -э, кнопка, так, это не понял. Я внешний вид вам сама, стола. Э -э, включить альтернативный внешний, так, так, сворачивать, показывать, показывать, панель показывать, показывать, рекламу лобби Так, друзья, здесь что-то казино нету, вроде так, или общий язык, например. А, покер да нет так ага вот небольшие изменения есть но это может быть где-то еще но не будем на это время тратить друзья значит знаете что а, как найти казино скачивайте у меня есть другое видео специально я додел может быть поэтому и обращались люди а, по этому вопросу сейчас мы вам все расскажем Значит, смотрите это закрываем все открываем мой канал заходим на канал покерный маг в принципе там у один единственный двойных таких вот нету каналов покерного мага поэтому вы быстро найдете и значит это видео и здесь буквально я может неделю две назад как скачать этот установку вот, скачать клиент установка покер ставс тогда заходите в это видео открываете его э -э хотите смотрите хотите нет здесь в принципе все рассказано я расскажу покороче короче здесь есть у меня ссылочка где вы можете скачать покер на реальные деньги а можете сказать на условные фишки но ну, как я уже посмотрел это видео почему тут такая вот разная фишка такая э -э значит скачивайте на реальные деньги <coughs> это у меня он Сейчас мы откроем этот установщик и там будет игры казино сейчас мы покажем вот покер stars этот, этот, этот установщик я закачал э, на яндекс народ специально для вас друзья для игроков кто желает mm -hmm. разнообразить свою жизнь так и здесь же здесь же практически то же самое но здесь уже есть игры казино так заходим в настройки опять же ставим русский язык а как видите во внешнем видно лобби вот на самой первой лобби внешний вид вот мы нажимаем показывать игры казино нажимаем галочку и нажимаем внизу зеленую такую вот применить изменения окей окей и пожалуйста друзья у вас здесь в самом верху есть покер а есть казино и давайте мы сейчас сразу начнем с главной Что у нас здесь вообще есть немножко мы так наверное, там по две по три будем открывать посмотрим что это будет так например вольф Gold, если мы его откроем что это у нас вообще такое здесь сейчас загрузка должна будет пройти сто процентов ну постараюсь я не знаю сколько займет по времени но Посмотреть, что здесь есть. Так, но ну здесь вот такая фишка. Денежный повторный спин. Так, чуть это такое? М -м -м. Так, вообще сумма призов 2 миллиона. Самая высокая реклама какая-то. так OK, А, это здесь? Я думал, это у меня на улице там собаки завыли. Короче, такая игра с, с таким вот небольшим вытьем. Но может быть здесь какая-то музыка есть. Так, сможете сделать ставки, но вот пока что вот так. Это Wolf Gold. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Так, это что у нас Starst Extra... ну, Давайте вот Тома, этот еще откроем. обратить внимание, что по правилам азартных игр Мальты, значит сейчас здесь тоже должно загрузиться это слот машина посмотрим, что здесь у нас есть, ну, в принципе меня обычно привлекает такой интерфейс красивый так Продолжить а, Зайдите портал, чтобы объявить уникальный эффекты Ну что-то такое вот О, oh, вот так вот В принципе так интересно Кто-то сказал здесь и вот тут... Вот так В принципе тоже как-то увлекательно Мне в принципе так нравится пока вы хотите играть может быть даже больше 2 доллара 3 5 7 10 20 долларов 40 то максимальное 100 долларов но ну, не знаю я как так вот играть поэтому смотрите с вами так покинуть стул ну, в принципе здесь это на главный Рекомендуемый кристалл Millions Давайте посмотрим. Это, в принципе, все, я думаю, как слот. По слотам слот машины. Если я правильно понимаю. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ну, в принципе, вот в предыдущей у нас такая была игрушечка. Мне, в принципе, понравилось выступление. Такая музыка. Заманчивая, наверное для игры. Ну и атмосфера тоже такая соответствующая была. Сейчас посмотрим, что здесь. Сейчас вам обзор сделаю, еще не хватало, сам начну играть. А может буду даже и зарабатывать, как в некоторых видео. На канале. Так, и здесь. Мы частично заполнили ваш счетчик больших символов, чтобы он сработал быстрее. Это что-то такое, не понял. Ну здесь вот так. Максимальная автоигра 25 линий, но минова монету 02. Здесь И вот какие-то кристаллы. Так, что -то... да, кристалл миллион. Так, ну давайте закроем, покинем стол. Вы ну, здесь не покинем петр. Да, покинем. Что здесь еще можно? Ежедневные джекпоты. Так, ну я так думаю, это слот. Давайте казино Арай... райкис какой-то. Так, играть общая сумма 10 тысяч долларов. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Зашли в казино, еще в нем еще есть казино. Так, вот скажем. Посмотрим, что здесь. Здесь в основном, на, значит, на главном у нас были слот-машины, в основном. Посмотрим, что у нас в казино есть. Долго, долго, долго грузится, кажется. Так, процентов Добро пожаловать на гонки казино. знакомьтесь с краткой инструкции Так, значит, мы вращение 20, за лучший результат, непонятно. Так, это инструкция, да? Осталось времени а, пропустить обучение. Давайте пропускаем. А, так, но ну здесь как-то вот типа такое что-то. Сбор повторного спину присуждает второй шанс больше денежных. Все функции сбора так здесь такой вот интерфейс что здесь у нас приз ну вот так вот ладно давайте закроем откроем что нибудь другое покинем стол это тоже мы закроем так общество следующие гонки какие-то гонки друзья игроков вот 33 игрока а вот здесь вообще 3700 игроков но ну, не знаю давайте ладно следующий еще одну глянем и дальше перейдем что здесь вообще есть ну тут достаточно много вот вообще игр я думаю знаете вот каждый для себя здесь найдет что ему по душе Здесь вот арбурск какой-то. старт старбург какой-то. Вращение 100 результат 0. Так, ну это. Ну такая вот музыка, в принципе, тоже какие-то кристаллы. Кому интересно, зайдете. Можете сделать депозит тоже и в любое время покинуть стол. Так, что здесь еще есть интересно вообще? Так, еще раз, можно найти на главном, может внизу что-то такое будет. Так, так, хайроллеры, самый популярный, это везде слот машины. Так, вот мы до конца дошли. Так, вот у нас отдельная вкладка, слот машины я открываю. Ну, давайте, ладно, новый джекпот. Джекпот, что за джекпот? Слот игры Vegas. Ну, давайте, знаете, вот одну откроем, наверное, посмотрим, что здесь есть. Ну, много слот аппаратов. Достаточно большой вы выбор, думаю, если я бы так полюбил играть, но ну, в принципе я бы, наверно, скачал. Ну, Poker в, в принципе, это вообще полезное как играть вот тоже кому интересно читаете после... чтобы... ну, тоже такое, вот вот египетская египетская сила дай нажимаем покинуть стол так это слот выдает вега, вега джекпот что за джекпот за джекпот но ну, давайте выберем выберем один из джекпотов вариантов ну тоже что-то вот такое какие-то ну, девушки запуск ну а здесь что-то вот такое запуск, вот запуск, запуск музыка не отличается да, выглядит ну, да так, ну вот в принципе тоже наверное, что-то интересное может быть, быть 164 линии активно а в А вот, вот можно, наверное, вот самому крутить. Так, из год с какой-то, да? Ну вот такая вот слот машина покинуть стол. Так, давайте посмотрим дальше, что у нас есть. А, сам я говорю не играю, поэтому не сильно разбираюсь э, в, в этом казино. но вот есть. Иногда такие вот... Так, карточный И за столом на карты, карты, карты. Апликабаня карточные. А, ну, может быть, сейчас посмотрим. Вот здесь вроде нарисована рулеткой карты. Тоже кому интересно, добро пожаловать. Можете себя попробовать. Я думаю, везде одинаково, что вы зайдете в какую-нибудь игровую комнату в городе у себя или поедете там в Лас-Вегас, я думаю, в принципе, вы можете, наверное, дома вот так вот М свои деньги. Ну туда действительно вот в карты. А, тут виды в флеш-рояльная 250 долларов и маленькие вольты или старшие 1 доллар, две пары 1 доллар, 33, 38. Но опять же, почитайте, как играть в покер. Я думаю, что вы все поймете. А тут, наверное, есть, как вот в, ней, в нее играть. Так, ну, а мы покидаем этот стол и посмотрим, что у нас есть дальше. Но здесь, я думаю, все с картами. Действительно, вот тут рулетка и карта. Давайте еще одну нажмем. Еще одну, друзья, посмотрим, что у нас здесь есть. О ознакомление такое у нас идет с программой клиентской программой Poker Stars, и в ней есть так как я говорю, вкладочка казино. Удачи! Ставки, пожалуйста! кто тут говорит, да? А здесь у нас Blackjack. Три к двум. Два к одному. Страховка. А, ну, Blackjack это 21. Как-то я играл, ну, в принципе, так вот с друзьями. Ну, короче сказать, что опыта у меня никакого нету, поэтому кому интересен Black Blackjack, тут тоже вот есть все это можете будете играть так закрываем стол давайте посмотрим дальше и что тут еще можно blackjack hold them а монополия есть давайте посмотрим что за монополию братняши так по правилам мальта это мы понимаем это монополия раньше он играл монополию с друзьями а, достаточно интересная игра была прям сидели мы здесь начинается прям вообще-то замечательно хм. это что за это это что монополия что ли это рулетка какая-то рулетка Which is pretty crazy. Believe me, I was jumping up and down, <laughs> was, right. скажите, Yes, we had a колесо, hours, suppose, were They were not with me. I don't really know. I just. Я так думаю, друзья, здесь несколько игроков, наверное, присутствует. Как-то одно время я заходил и они, в принципе, играют, что есть. Ну не знаю, разберетесь. Здесь просто девушка крутит вот этот барабан, я так понимаю. А вы выигрываете или проигрываете? И, в принципе, вот пошли типа того, что кто сколько выиграл. 344, тут, в принципе, не так большие деньги, я смотрю, но, наверно тут по таким ставкам играют люди. Так, а мы, друзья, давайте продолжим дальше. Как выйти? Наверное, вот так. Ну, есть разнообразие, конечно, есть. Что тут еще такой вот? Сигбоу, холдэм, Тигер, Тигр, драг, Драгон, Тигр Ладно, Давайте еще раз одну, еще одну игру посмотрим. Еще посмотрим, во что вы можете сыграть. Ну, вообще тут, конечно, большой обзор. Так, за следующие родители следующей игры. Здесь я тоже понимаю, дракон какой-то. Садится другая девушка Ага, тут тоже есть to... so uh, Вот она на каком-то языке, на английском Разговаривает и здесь вы можете перейти в чат. Здесь вот немножко поболее. 18 человек выиграли 150 долларов. Ну, типа, какой-то лото миллион, или как вот есть у нас русская лото. Стало больше нет. Я что-то не пойму, типа красная и черная штука. На понадобится. Дракон или кига. Кто выиграл? Дракон. Не понял. Я не совсем понял, кто но. Но туза, что ли? У кого больше эта карта? 30-10, Так, друзья, давайте попробуем сыграть, как-то так заинтересовал. Ставки закрываются, Dracon, у меня небольшая, есть баланс. Три. Well, no, как-то я не понимаю, да, что здесь такое, как вот какая not вероятность? Mm -hmm. Everybody, time Да. Не Давайте на тигра поставим попробую поставить на тигра. И у нас ничья. Ладно, еще ставлю на тигра. How many You Alright, so one like, time so I'm going a to ask you a question for the meeting. next question. What we win? I understand. Почему мы выиграли там? Кусок. А или дракон проиграл? Так, ладно, мы сейчас еще попробуем поставить доллар ставка mm -hmm. доллара на тигра. Mm -hmm. По удастся, так, давайте попробуем еще раз нафиг, мы проиграли по наибольшей, а почему в тот раз выиграли? Ну вот так вот, еще мы в этом обзоре а, я не пойму, но мы почему-то опять проиграли, у нас выпал пулс давайте еще раз попробуем доллар 58 я не совсем но понимаю конечно у нас выпала вроде старшая карта. старшая карта опять ничья так у нас баланс недостаточно поэтому ну да здесь короче, на удачу но, не знаю маловероятно можно все просто проиграть так живое казино живое казино что у нас здесь есть давайте откроем давайте откроем живое казино посмотрим что у нас здесь будет тут вот тоже а на этом вот играется 25 человек дракон тигр здесь у нас давайте посмотрим что здесь Так, ну здесь, друзья, у нас. Не друзья, у нас тоже такая вот видео заставка есть. Где-то тоже кто-то выигрывает. Можно на ба на игрока банкира ставить. Так, давайте выйдем, закроем. Так, это у нас живой казино. Мгновенный выигрыш. Что у нас э, дает нам мгновенный выигрыш? Давайте загрузим. Э, загрузим мгновенный выигрыш. Посмотрим, что у нас здесь. Обзорчик какой. Ну, что-то тут тоже такое вот. Ну я вообще вот это вот не знаю, что это такое. Ну я думаю, тоже можно играть на книги. Mm -hmm. Так, хорошо, накидаем стол. А, видео покер. Есть у нас видео покер. Так, какой? супер джек по 25. Джокер покер.. дуйбал бонус. Давайте вот этот дыбо. Двойной бонус. Да? Посмотрим, что у нас здесь. Как вы видите, друзья, зашли. Мы все-таки сыграли в дракона и проиграли там все свои накопленные средства. Поэтому играть нам пока что не ночью Будем продолжать свой обзор. Так, здесь вот, ну это, это флеш-рояль, виды покера, комбинации, поэтому, опять же, ознакомьтесь с правилом, как-то уже нам попадалось такой вот. Поэтому, думаю, тут сложности у вас не возникнет. Закроем, давайте покинем этот стол, и у нас несколько игроков, такая вкладка, где у нас есть несколько игроков. И у нас здесь ставки от нуля до доллара то 10 центов до 10 тысяч долларов двух с половиной тысяч долларов Ну давайте зайдем вот в это вот но 10 центов 2 2 2 и к это 1000 должно быть а, не ну, да, до 1000 до 1000 Здравствуйте. Делайте ваши ставки. Максимальная 2500. Так, э, видно, я тут тоже сколько-то игроков играет. Сейчас посмотрим, раз у нас осталось одна секунда. И... Ставки, пожалуйста. А, нет, тут меня ждут опять время. Ну, короче, тут что, тут несколько игроков, что ли, я что-то играл. Несколько игроков, а играем один, Да. Делайте ваши ставки. Ну да, здесь буду ждать, пока вы не сделаете ставку. Так, ладно, друзья, у нас еще остался 0,79. Давайте мы... Трипс, трипс, карманный бонус. Трипс, 0, Делайте 4. ваши ставки. Хэдзап. Ну, 25, а куда? Делайте ваши ставки. Ну, я даже не знаю, куда. Ладно, друзья, здесь э, не так достаточно у меня баланс. так как говорю. Делайте ваши ставки. Мы уже сыграли, поэтому кому интересно будете делать ставки так. Ну, в принципе, у нас еще такая лупа есть. Ну-ка, с... слот. Машины. Такого ничего нет, я так думаю, надо прям по названию именно какой-то игры. Игры от, от я Ну что, друзья, вот так у нас обзорчик был. Я не знаю, наверное, полчаса он у нас занял. Кому интересно, говорю, вставьте себе галочку на казино. Ну, играйте в казино, если вы считаете, что там можно как-то будет разлезться. А я вам желаю удачи. Приятных вам развлечений Будьте аккуратны с деньгами А мы увидимся в следующем видео До новых встреч Пока